Когда вы впервые поняли, что будете заниматься литературным творчеством, помните ли вы этот момент, который так много определил в вашей дальнейшей судьбе? Ну, наверное, было несколько моментов, потому что первый раз э, мне почему-то одноклассница сказала во втором классе, что ты будешь писателем, меня это очень удивило. Неужели И, на тот момент, да? Вот мама поправила, сказала, наверное, все-таки читателем сказала нет. Вот поэтому а, потом я написал какой-то маленький рассказик, на пару страниц его как-то там, ну я только научился писать фактически, что-то что написал. Потом дело бросил на несколько лет, потом я прочитал где-то в каком-то журнале о том, что есть такой литературный институт, я как-то тоже понял, вот что я там буду учиться. А что был за журнал, не помните? Это какой-то был, был старый из толстых журналов, а, там чьи-то воспоминания были а его об обучение в институте, если не помню, к сожалению, автора, но там какие-то такие характерные до того времени. Вот. И как-то я понял, опять-таки это отложилось, потому что там такое время подростковое, там как бы все очень-очень меняется и так далее. Но потом, вот, потом я написал свою первую повесть и с ней поступил в Литинститут к Михаилу Петровичу Лобанову, вот, одному из старейших мастеров, так, больше 50 лет он преподавал и соответственно за 6 лет 6 лет там пообучался заучка да. но ну, я параллельно работал там разных этих там. Да, осваивал заучка. разные профессии что mm -hmm. тоже было очень полезно потому что чистая филология конечно она все-таки смотрится блекло а какие профессии Александр, ну, одно из самых удобных вот, с обучением, это, это была охранная какая-то деятельность. Вот, э, кроме того, это там, продажи, это, ну, наверное, довольно стандартный набор для каких-то близких поколений, так что меня поймут люди, вот, чем, чем приходится заниматься. да. Вот, ну и розничные, оптовые, и там поработал на складе. Вот, там я все-таки понял, что это не совсем мое, хотя, в принципе, я справлялся, но вот там ручной пересчет, там, скажем, 395 каких-то деталей, это все-таки чересчур. Вот, поэтому вот интересный был момент, когда, когда я поработал археологом, потому что мне тоже хотелось это в детстве, вот, потом я как бы закрыл гештальт тем, что вот нашел клад времен Медного бунта. Mm -hmm. И где? А это было прямо в Москве, то есть не, это не экспедиция, строго говоря, это просто вот так, такие раскопки. Это, а на какой улице это было? Это нижние-нижние кадаши, вот это просто да. недалеко от Этиковки. Угу. То есть, как положено перед строительством, сначала там что-то раскапывают до материка, до предела человеческой деятельности. И потом уже можно строить. Вот там нашелся, значит, клад 1087 монет. Какого времени? Это медный бунт середины 17 века, то есть они ну, такие чешуйки, да, медные. Да. Поразительно. Наш, нашла эта тематика отражение в ваших рассказах или не используете, держите про запас? Ну вот пока она нашла отражение только в предисловии книги, вот, а собственно пока пока нет, пока мне не нужен сюжет, потому что сам, сам по себе это, ну случай-случай, да, там ладно. То есть нужен еще какой-то сюжет, на который это можно наложить. В принципе, у меня такие идеи есть, но пока еще не, не до конца не реализованы. Я давно заметил, что такие яркие случаи, которые, в общем, любой государство в карман всплывают редко. С людьми случается совершенно что-то другое, а вот пишут они о том, что действительно может быть архитектонически выстроено. Uh -huh. вот это опять, тоже значимые детали технологии писательской но не всегда устный, устная какая-то история но не всегда хорошо ложится на, на бумагу Разумеется, потому что вот хорошо это слушается но можно абсолютно недостоверно будет выглядеть описано недостоверно ну какая-то поэтому, поэтому тут нужно что-то вот найти еще что позволит перевести этот ракурс конечно <с <six> <с> да, верно. ну произведение не переводится с языка на язык Кинематографические версии литературных произведений не всегда достоверны. Прекрасно, понятно. Скажите, пожалуйста, вот о чем. Что повлияло на ваше формирование как литератора? Может быть, есть два-три таких вот световых столпа, на которые вы можете ссылаться? Это касается и произведений, и, разумеется, их авторов. Может быть, это была какая-то духовная книга, которая почти по определению анонимна. Что-нибудь что сформировала ваш стиль что сформировала мой стиль Ну да какие-то вот приоритеты в письме есть внутренние наверняка же есть с кем вы соотносите то что пишете Ну какие-то внешние черты стиля например это для меня в свое время было, было как бы открытием вот такой достаточно короткий, энергичный стиль, это с одной стороны Эрнест Хамингуэй, с другой стороны это, например, Евгений Замятин и проза вот наша, там, 20-х годов, начало 30-х и так далее. Она была очень рубленой. Ну, в том числе бывало некто там, у Олеши она более такая витиеватая, например, а у многих писателей, да, она как раз вот такой телеграфный стиль и так далее. Вот. При этом, например, ориентиром для меня сейчас, ну, скажем, является проза Александра Сергеевича Пушкина. Вот именно, ну и сама по себе его фигура, поскольку мы находимся, на мой взгляд, в похожей ситуации. Потому что нам снова нужно завоевывать пространство для литературы. То есть доказывать, что она нужна, важна и интересна. А чего, скажем, не было там, во второй половине 19 века, там, в 20 веке большую часть, потому что, как бы, ну, оно было, априори писатель приходил уже в какое-то пространство, которое уже было освоено, у него были читатели, как правило, и в общем, дальше он там мог развиваться. Какая интересная мысль! Вот а сейчас вот мы вернулись как бы, к тому же, и у нас задачи очень похожи. Просто изумительная оценка, она очень оптимистична тем, что на самом деле многие уже думают, что литература действительно кончилась и ни о каком завоевании вторично вот этого пространства уже речи нет. На самом деле это можно рассматривать как начало некого нового этапа. Поразительно, что эта мысль вообще ни разу не отражалась ни в одной статье. Ее высказали только вы. Замечательно. Вот если говорить о современной словесности далее. Насколько вы видите ее связь с, скажем, литературой 19 того же века? Она подпитывается теми же самыми токами или э, токи уже сменились? То есть изначальное нечто, вот этот модуль, от которого происходил отсчет русского слова, угу. иной. Ведь э, не зря э, нам говорили о двух дорогах в прозе. Одна действительно пушкинская, коротко, лаконично, ясно, э, не резко может быть и рублено, но коротко, лаконично и ясно. Вот такая святая планическая частота. И дорога более сложная, Лермонтовская, практически они совпали на несколько лет во времени. И э, это э, более длительные периоды, большее задействование самой риторики, описательности какой-то. То есть тоже с намеками, тоже с огромными подтекстами, особенно если герой нашего времени брать. Но э, это другая дорога. И вот э, это двуречие э, ну, то есть скорее лермонтов через достоевского в большей степени да и, да, и, да, и, да да да да и тургинев да и собственно и толстой это какая-то более лермонтовская дорога э, потому что это э, такая энергия стиля что ли то есть человек не просто говорит я рассказываю историю нет там появляется уже история генеалогии самого языка, его развития. То есть он развивается до предельной стадии, там, до стадии эстетизма, набоковского, допустим. И на этой высшей точке как будто бы оканчивается свое развитие. И есть дорога пуштинской, которой пошли очень немногие. Вот ну, Но ей достаточно сложно идти, поскольку особо нечем прикрыться. То есть, если у тебя нет мысли, если у тебя, тебе особо не о чем говорить, то это будет видно. Верно. Потому что вот при таком вот если даже вот есть, вот есть при усложнениях таких вот нарочитых да, все, все равно кажется, что, что человек как будто очень умный. Просто мы его не понимаем и так далее. А бывают же разные ситуации. Но ну, действительно, есть, есть умные, есть сложные книги, которые надо прочитать, и действительно их надо вот переварить. И это того стоит. А бывает, который просто вот эта вот, вот нарочитая сложность, она скрывает пустоту. Ну, наверное, вот как, допустим, вот вода, да, вот в каком-то Байкале, вот, Байкале да, вот она чистая глубоко видна. Вот. И кажется, что все, все вот, вот оно так близко, и все так, это. А Она там очень глубоко, много метров. И бывает какой-нибудь водоем, который на самом деле очень мелкий, но он вот мутный, и там все время что-то бурлит, и может показаться, что он-то глубже, и там вот это так вот на вид. Глубже поехало, а, разумеется. На, сам, на, на, самом, на самом деле все наоборот. Вот, поэтому, конечно, не, не каждому писателю это дано, дано вынести, да, что вот, вот, вот эта простота, вот эта точность, ясность, вот, отточенность не каждый решается по ней идти ну и каждый это все таки это как-то преобразует все равно это, все равно это воздействует и даже Андрей Платонов совершенно другим языком он ощутил на себе в определенное время вот именно сознательное влияние Пушкина говорит что от него умнеет все что только может поумнеть способно поумнеть поэтому эти токи но ну, токи в смысле вот именно писательские вот, именно именно традиции традиции писателя или или там мил сюда там духовная но мы там попозже поговорим да, об этом э, насколько современная словесность похожа на ту которая была 150 лет назад говорит наверное бессмысленно но что-то ведь исходное есть я думаю, что тут важно-то как бы развитие принципа и масштаб вот вопросов. И вопросов не просто ради вопроса, а все-таки попытка найти на них ответ. Что вот очень э, зачастую не свойственно многим известным культурным деятелям. Потому что они считают, что достаточно, что ты поставил вопрос, что ты как-то общество там заставил как-то реагировать, и все. Сбудораживал. Да, и как бы вот какой, какой то это. И значит, это, это уже полное, полное вот выполнение своей задачи. Но это далеко не так, это как, ну, доктор там, вот он там положил, допустим, какое-то больное место, тебе больно, больно, вот мы будем вас лечить, там, попробуем вот так-то. Это подход правильный. А когда просто говорить больно, ну, все, с вас 100 долларов, до свидания. Вот как бы это тоже, тоже вот под похожие да, такое, по аналогии. Вот. Я думаю, что, конечно же, конечно же много, много много трудностей, и трудности сейчас, они еще плюс к естественным, конечно, добавляются еще искусственно, поскольку ну, от писателя требуется там, много писать, иногда больше, чем, чем он может, привлекать к себе внимание какими-то искусственными способами, что тоже против, противопоказано творчеству, да. То есть, и вместо того, чтобы сосредотачиваться, он вынужден наоборот рассредотачиваться и как-то там заниматься не тем, что ему Бог вложил. То есть, из нас еще пытаются сделать таких бесплатных шутов? Ну, да. как, как бы да. просто Плюс это, ну, этот момент, момент сейчас э для этого как раз-таки ну, как бы подходящий, поскольку вот этот переход на другие технологии объективные, да, он еще и меняет меняет психологию человека. то есть мы же не мы же раньше не жили в информационном таком насыщенном пространстве пространство где есть соцсети где есть там сотни эмоций которые сменяют там за за полчаса друг друга вот вот настолько насыщенным наши предки конечно и мы сами еще там в детстве и там в юности не жили поэтому это, это другое вот. Я надеюсь, что все-таки а, это получится систематизировать, привести как бы, на, на пользу человека лучшее лучше из того, а худшее все-таки как бы, отодвинуть. Ну, спасибо вам из-за этого крайне оптимистичное высказывание. Я бы, наверное, тоже с удовольствием, с энтузиазмом относился к современным электронным процессам, но в основном эксперты склонны предупреждать, остерегать, беспокоиться э, об этом ну, действительно, наверное, великом переломе в изменении э, книжного пространства. Э, половина или не половина, никто точно не знает сколько, да и невозможно подсчитать, чтение сегодня происходит с экранов. Э, традиционная бумажная книга остается там, в шкафу, на полке, в магазине, где-то еще в употреблении, но э, уже кажется, что молодые люди предпочитают читать с экранов персональных устройств. У кого-то они большие, у кого-то они маленькие, кто-то не читает совсем, ну, кроме сообщений, которые относятся лично к нему. Художественный текст поступает э, в эту среду э, с видимым трудом, потому что само его восприятие – это уже труд. Вот. А пользователю, в которого превращен э, любой из нас, ну или нас пытаются превратить всех поголовных уголовных пользователей, им трудиться не хочется. Вот так, как трудились, я не скажу мы, но наши великие предки, потому что ну, вот, чтение составляло какой-то труд. Как вы относитесь к этим процессам и что видите ли вы какую-то какую надежду? действительно то что в конце концов электроникой бунт роботов не подомнет под себя э, все остальное то что мы привыкли называть традиционным чтением то что мы привыкли называть общением с книгой вот вообще общением с культурой скажем так более широко ну смотрите то есть э, я конечно не, не не такой там пророк не, не, не пророк, не такой уж, как бы, уж там, безусловный оптимист. Да, я, естественно, я вижу опасности, которые здесь подстерегают, и, и которые там, многих многих способны поглотить. И вообще, ну, вообще могут при определенном раскладе представлять опасность для человечества как такового. Вот. А, здесь а, что, что еще важно? То есть... Я бы так жестко не, как бы не пристегивал именно вот технологию, все-таки электронную, именно, скажем, культуре чтения как таковой. То есть носители, они, в принципе, ну, меняются. Да? То есть, если, допустим, там мы не слушаем музыку, может быть, на виниловых пластинках или на чем там раньше слушали, но это не значит, что вся музыка умерла. Да? Ну вот носители сменились, мы можем сделать по-другому ничего такого смертельного из этого не, не, не произошло. Вот также и здесь мы можем сказать, что там когда-то читали что-то на папирусе, потом стали читать на бумаге, вот какой был это ужас, там и так далее. Сейчас, то есть, ну, есть происходит переход на, в том числе, на другие носители. Вот, но опасность в том, как раз таки что культура чтения, вот культура чтения и восприятие длинных текстов особенно. Вот это много букв. Оно утрачивается, оно теряется. Человеку трудно, и некоторым там невозможно сосредоточиться. То есть, они говорят, ну вот все там, вот там еще пару страниц может быть, но дальше то уже, уже все уже требуется какого-то вот клипового вот это сознания, да? Оно как раз вот такое мозаичное очень. Оно как раз и вытесняет, да? Вот, это, вот эту культуру. А сам, сами сами носители, ну, в принципе, если кому-то вот нравится да иногда я читаю длинные тексты с электронного как носителя ну носитель вот такой да чаще с бумажного да мне больше нравится мои любимые книги конечно они у меня есть в бумажном варианте какие-то там более может быть одноразовые чтобы там не захламлять квартиру да я почитаю лучше так вот и э, ну нужно стараться все-таки в чем в чем надежда нужно стараться доносить как раз таки важность важность почему почему важно читать что это даст человеку да насколько он станет полным и насколько он в конечном итоге станет свободным благодаря чтению, что его станет сложнее скажем так запрограммировать. И куда-то там погнать на убой, например, да, если он способен сопоставлять несколько разных точек зрения. И э, вопреки каким-то вот мнениям кукловодов или толпы, да, -то, он может оставаться вот со своим этим личным мнением. То есть школа свободы. Да. Литература про школу свободы. Ну, естественно, это лучшая ее часть, не та, которая как раз-таки рассчитана на вот, потребу. Да? да, я согласен с вами совершенно. Вот в вашем контуре легенды, э, книги новые, книги, вышедшие буквально несколько месяцев назад, э, огромное количество экранов, ну, то есть каждая страница – там экран mm -hmm. того же персонального устройства, здесь сконцентрировано. Человек э, более упорный, более сосредоточенный, э, читатель бумажной книги, обязательно дойдет до конца, потому что ему просто будет интересно. Пользователь мобильного устройства – Действительно, неизвестно, долистает ли файл. Э -э Литература сейчас борется за вот это обладание вниманием, используя ну, порой средства, которые, наверное, трудно назвать э -э приятными. Она использует э, вызов, какую-то многочисленные элементы эпатажа, вот, старается, в общем, как-то сгустить не, не, некоторым образом краски и так далее. Насколько для вас допустим такой прием? В ваших рассказах предстоят совершенно другие люди, то есть это э, другие русские люди, нежели там в литературе 200-летней давности, в классической литературе. Это русские люди, их опознаешь, но они, они действительно другие. Их э, даже труды как-то верифицировать, то есть э, уложить в какие-то рамки. Это совершенно современные люди, современные герои. Такие могут быть только сегодня. Это вот очень остро чувствуешь, когда почувствуешь хотя бы даже 2-3 рассказа. А уж дальше, э, действительно, это совершенно новая человеческая география. Ну, наверное, все-таки потому, что это из, рождается из непосредственного опыта, то есть это не, не книга от книги, да? Вот, которые там сложно написать что-то новое и интересное, как бы пытаясь, а, пытаясь кому-то именно подражать по, по в теме, да, то есть именно, именно ну, ну, как новые люди в разных обстоятельствах, соответственно, там есть действующие действующие современные деревни, в небольших городах там, и так далее. То есть есть там, два рассказа, касающиеся истории непосредственно и Второй мировой, и там вот, полуострова Крым, в частности, рассказ «Караим», который мне очень дорог. вот. А, ну, это, это да, это как бы современные люди, без, без ну, с моей, не было, с моей стороны не было там педалирования, вот что именно. Вот, вот острая такая современность, вот сию секундность, там, вот эти там новые гаджеты или что-нибудь такое. Нет, ну такого, такого нет, то есть нужно постараться посмотреть вглубь человека, не опускаясь до какой-то чрезмерной публицистичности. И как раз литература все-таки, она по определению медленнее, как правило, работает, чем публицистика, естественно, потому что не сегодня там. Там, утром в газете вечером в куплете да естественно она осмысляет дольше но э, ее задача выдавать более глубинный более такой вот важный важныйе пласты насчитывать подтекст очень чувствуется здесь мысль лобановская спасибо этому великому мастеру за то что он выпустил стольких людей в том числе вас в свет с, именно с такими установками установками на глубину.